Пока его были нанесены ракетные удары, что вы-то знаете был... Нет, не слышала еще. Быстрее бы все закончилось. Ой, мы их очень долго ждали и просьба одна, не останавливаться. Ну, я, я так думаю, что действительно это нужно делать, давно, давно уже было, а россиянам. Что... Не знаю, у меня никакого мнения нет, ничего особенного. Я не за войну. Угол падения равен углу отражения. Надо больше. Я не могу сказать то, что я думаю. Но если нанесли, значит правильно. По Киеву сегодня были нанесенные ракетные удары. Вот Что думаете по этому поводу? Честно говоря, я не слышал вообще, еще новости не смотрел. Не знаю. Честно не знаю. Печально, конечно, но а что делать. Я всегда за мир во всем мире. Стараюсь этого сторониться, каких-то комментариев по этому поводу. Я считаю, что так и надо было. Есть, это уже произошло, ничего с этим не поделать. Вынужденная мера, то есть? Вынужденная мера. Безобразие. Мне ей жаль. Нет, сегодня не читала, если честно, с работы выбежала. А что вы думаете по этому поводу? Ну, как вам сказать? Война идет, Все возможно, все допустимо, к сожалению. Это, ну, это все трагично, безусловно. Но, опять же, по Киеву куда? Я вот не, не читала, по каким объектам. Ужасная вещь. Это очень плохо, на самом деле. Ну, людей жалко, простых людей. Остальное, ну... Да, вот, читаю. Ну, а что думаете по этому поводу? Я думаю, что все к этому шло. Я считаю, что обе стороны делали все, чтобы это произошло. Вот оно так и произошло. Какие у вас мысли на этот счет? Что думаете? Это больно, очень больно за всех. Думаю, что допрыгались. Я считаю, что всему свое время. Я уже стараюсь не смотреть новости, это очень тяжело. Бесследно не проходит ничего, так что... Вот так вот. Сколько можно терпеть? Это ж, наверное, бесконечно не может продолжаться. Кровь не вода, там люди тоже. Войну надо прекращать просто. А у вас родственники есть на Украине? Вы а с, украину... с ними общайтесь, поддержитесь. Да, да, общаюсь, там, племянник, и могилы родителей, все-все, все в этом. Родственников нет, но я Украину, вообще у меня болит Украина, болит, потому что такая прекрасная страна, были прекрасные люди, вот, ну, что с ней сделали, ну, без слез смотреть невозможно. Прямо сейчас мои в Киеве сидят, да. Они переживают и боятся страшно, потому что летит, потому что взрывается. Что могу сказать? Они не могут уехать? На данный момент, я так понимаю, что нет. А У вас есть родственники на Украине? Да. А вы сами оттуда? Сейчас поддерживаетесь? Нет, не поддерживаю. Да, yeah. мы оттуда. Мы сами оттуда. Мы... С Украины. Не мы не с Киева, мы с Энарадара. Запросы атом. Мы атомщики, да. И как у вас, у вас а вот мы оттуда бывает, уехали. У... У... У... Уехали оттуда, оттуда, там день и ночь уйдут обстрелы. Да. Мы вот увезли дочь и ребенка сюда. Да. Когда будет все нормально, то, конечно, хочется вернуться домой. Сейчас. Тем более, что мы приехали туда специально, мы прошли. У нас же были выборы, да. вот. референдум был. Референдум, да? конечно, в любом но... У нас много уже уехало, там большинство уехали из-за счет... Из бомбежек, да. Бомбежек за счет детей. Есть. С, ними с вот что они говорят с ними общать? Э -э давно не общался. Не, по... не получается с ними контакт наладить? Э -э да, скажем так. Хотелось бы. Ну при определенных условиях, конечно что-то делаете для этого? Как-то пытаетесь с ними? Я, к сожалению, ограничиваюсь только тем, что предоставляют современные технологии. А они как раз связь не обеспечивают. У вас много родственников на Украине? Много. Я родилась там. Вы с ними контакты поддерживаете, связь? Общаетесь с ними? Общалась, а сейчас нет, общ... а сейчас нет а... связи. Общаетесь, поддерживаете связь сразу, сразу? Да. И что вот они говорят? -то... Плачу точно так же, как и я. Конечно, есть. А связь, конечно? не близкие, да, общаемся. В Днепропетровске Весь сидят. Большинство уезжает, ну, кто может заработать. Сложно сказать, не знаю, надо быстрее, чтобы это как-то закончилось. А как? Хороших прогнозов у меня нет. Есть родственники на Украине. А вы с ними общаетесь? Нет, не общаюсь, связи не поддерживаем. Все закончится когда-то, надо оставаться людьми. Надо думать не только о своей боли, не о своей печали, но и о чужих болях и печалях. Это, это по-человечески. Поэтому я считаю, что ну, да, наверное, нужно потерпеть, перетерпеть как-то. Ну, все, все это закончится когда-то. Люди должны быть людьми. Ой, Господи, да, в принципе, я хочу мира, перво хочу мира, мир заключить, все, прекращайте все, обе стороны. Дорогие украинские родственники, желаю вам не пропасть в процессе войны, пережить это все плохое и остаться целыми невредимыми.